Спасибо большое компании, очень понравилась уборка окон, э, внимательно отнеслись, э, очистили всю пленку, все чисто, красиво, замечательно, самые красивые окна.